Понимаете? Ну то есть это правильная культура означает учиться видеть божественное друг друге и обращаться именно так. Вот кто такой мужчина, что в нем божественно? В нем божественно это воля, власть, сила, разум. И надо так к нему обращаться. Ты разумный, ты сильный, могущественный. Господин. А в девушке в чем заключается божественность? Красота, нежность, ласковость, чистота. Ты чистая, ласковая, нежная, божественная. Зачем нужно такое обращение? Это обращение устанавливает правильное отношение. Если хочешь с милостью иметь дело... Значит, будешь иметь дело с милостью. Если хочешь чем-то другим, значит, другим. Можно же к же девушке обращаться по-другому, есть разные слова. И к мужчине тоже. Но если ты обращаешься очень возвышенно, тогда ты будешь с возвышенным иметь дело. Через нее тогда будет действовать Бог и дарит тебе милость. А если ты обращаешься низменно, значит тогда твоя судьба через нее будет действовать и коцать тебя. То же самое через мужчину. Как ты обращаешься, то и получишь. Каждый мужчине есть божественное. Мужчина очень благородно может относиться к женщине, если к нему как к благородному существу обращаться. Эй, Васька! А других мужики как белебедушки, а у меня бедоносец. Помните, любовь и голуби? Ну вот они пьяными, пьяницами стали, что у мамы, что у дочки, одно обращение. Да? вспомните, как одинаковое отношение к мужьям. Результат тоже одинаковый, оба спиваться начали. Почему? Потому что такое какое обращение, такой результат. Если ты божественная, а как увидеть божественное? Это надо тебе питаться этой силой, потому что хочется же видеть плохое всегда. Оно притягивает плохое болью, болью. Я думала, что ты хороший человек. Ну, то есть теперь осквернилась. Боль испытала от человека. Даже если человек предал, надо держаться на расстоянии. И когда он приходит к тебе, я хочу с тобой поговорить. Надо ему сказать, я могу разговаривать только со своим мужем. У меня чистый, светлый муж, который никогда меня не предает. И я его таким знала и таким буду знать. А то, что сейчас перед мной стоит, это не мой муж. Это тоже чистое, светлое обращение. Между прочим. Был такой случай. В ветах описано. Один воин, ну, один царь с армией пошел сражаться, и он проиграл битву и побежал в крепость скрываться. Ну. И... И жена возле ворот, та царица, не открыла ему ворот. Она говорит, «Мой царь-герой, мы или погибнем все, если он проиграет и, и погибнет войну, или победим вместе с ним, но я, я тебя не знаю, кто ты такой, но ты стучишься в ворота, я тебя не знаю, этих людей с тобой я тоже не знаю». Я, мой царь, герой, он победитель, он не проигрывает. Или погибает, или, или выигрывает. Одно из двух. Он не проигрывает у меня. Она ему так сказала, закрыла ворот. Это исторический факт, так было. И этот царь потом развернулся с остатками вот этой армии и разгромил врага. И все, пришел победителем. Он Говорит, а теперь вот мой царь. Все. Нормально. Другой случай был. Когда первые мусульмане сражались с перцами, то там была армия в несколько раз больше по размеру. И а, она начала теснить мусульман. И они побежали и начали пробегать мимо лагеря, которым, котором ну, они останавливаются. А там их жены там готовили, все, помогали им, там, с ранеными сидели. Жены взяли мечи и пошли на перцев. Жены пошли. А мужики драпают. И они видели, как жены начинают сражаться, как они гибнут. Но жены не отступали. Мужчины отступили, и жены не отступали. И в этот момент мужчины развернулись и как долбанули этих перцев. И те драпанули. Все. Божественная природа. женщин божественная природа. У мужчин тоже божественная природа. Но их надо вдохновлять на это. Не косите а вдохновлять. Потому что у женщины есть две силы. Есть сила непреодолимая. Проклинающая непреодолимая сила. А есть сила непреодолимая, вдохновляющая, дающая силы мужчине, победоносность. Две силы у женщин. Женщина это та, которая дает рождение. Она же забирает жизнь, женщина забирает. Смерть это тоже женщина, я видел. Женщина забирает жизнь, дает рождение женщина тоже. То есть женщина, она и проклинающая, и благословляющая сила в этом мире. Но если женщина начинает, ну, у женщины нет силы там самой что-то менять в жизни. Но зато у них есть силы дать другому человеку, чтобы он менял. И это происходит абсолютно незаметно. Вот непонятно, как эта сила входит в мужчину. Я не чувствую. То Я когда в Словении летел на самолете, приземлялся, там я попал в бурю. Самолет колбасило вот так очень сильно. И первое, что я вспомнил, это то, что жена меня благословяла, чтобы у меня все нормально было в полетах. Представляете, как только я вспомнил, прям первое, начал раз я вспомнил, прям как она меня благословила. И тут же раз самолет получше стал. А потом опять пошел, как бы. Я уже жену не могу вспомнить, но кончились благословения. Я начал думать о Боге тогда уже. И, и это успокоило самолет. Память о Боге успокоила самолет. Женщина благоставляющая сила. Она может сама не может что-то, но зато она может вдохнуть силы человека. Сильно. У ней это с помощью и веры идет. Если женщина настроила свою веру на мужа говорит, ты у меня хороший, это твои дружки-пенчуги. Ты хоть напился у меня, ты не пинчуга. Заходи, давай, все. Снимай штаны. воняют, Давай. Иди без штанов дальше. Ложи спать. И когда он просыпается, она ему говорит, проснулся, иди зарядку делать. Он говорит, что вчера было? Ничего не было, все нормально. Верить в свой мужик. И он ему стыдно потом, когда в него верит, ему стыдно, что он не такой. Потому что женщина в него вдыхает одно, а получается у него другое. И у него не соответствие. Он такой <мес> тяжело, ему стыдно. Она на него смотрит, как на возвышенно, а он такой невозвышенный. И он подтягивается. Так женщина поднимает своего мужа, делает его возвышенным. Как она может так делать? Только в том случае, если она наполняется природой, добрыми людьми и Богом. Наполненная женщина. Означает чувство собственного достоинства, сильную позицию имеет. Она не сдается, вот перед ней ее судьба стоит. Она таким мужиком была в прошлой жизни. Ничего страшного. Хороший же я, хороший человек, хороший, значит хорошая судьба у меня. Заходи, мой дорогой. Говорить сегодня ничего не надо. И так далее. И он потом ему стыдно. Потому что она вдыхает в него победу над судьбой, а он ей мешает. Ему стыдно становится, несоответствие, он начинает меняться. Но если она согласилась, что он дерьмо, значит он будет дерьмом. Согласилась, все. Приняла его таким, распишись теперь, будешь таким жить. То же самое жена, допустим, предает, не соглашайся. Не надо соглашаться. Смотри на нее, как на чистую, светлую. И она будет тоже исправляться, раскаиваться. <говорит> Лежу с тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понятно? Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Видеть Божественное только надо. Что видишь, туда идешь. Победа над судьбой означает видение человека. Видишь красоту природы, наполняешься. Видишь люди плохие, теряешь. Почему мне понравилось это сравнение? Потому что олени божественные, да. И я не людей плохих видел там в Германии, когда на вокзале, а олени божественных видел, которые шли с бутербродами. Они просто еще не поняли, что они люди. Все. Они хорошие все. Вы не должны после фестиваля ни одну секунду после вот этого ретрит ни одну секунду быть оленями. Ни одну секунду. Всегда в счастье внутри в сердце. Идем куда-то. Ничего страшного. Не надо с каменным кирпичным лицом ходить. Не надо, ну то есть, всем желать счастья, наполняться, отдавать, брать доброту. Вот так человек должен жить. Активная жизненная позиция. Иногда судьба разрушает человека. Нужно знать принцип победы. Принцип победы – это давать себе возможность испытывать счастье. Человек, такое существо, ему должен наполняться всегда. Чувства сравниваются с конями. Они куда скачут? Они скачут всегда, что им нравится. Часто то, что нравится, не соответствует правильным вещам разрушает жизнь и иногда человек чувствует плохую судьбу и чувства не разрываются то есть они звереют и скачет к пропасти И человек в это время должен найти силы остановить этих коней и дать им чего-то живительного молитву природу добрых людей все зависит от того, что страдает. И тогда ты побеждаешь судьбу. Ты можешь на самом краю прямо пропасти встать. Вот ты уже разводишься, уже почти подписал подпись. Остановись, наполнись и подумай дальше, как ты живешь. Что ты хочешь от жизни? Может быть, ты не туда идешь, в пропасть. В пропасть же тоже хочется идти, понимаете? Потом разведемся, попозже. Договорились же! Ничего страшного. Быстрее, быстрее, быстрее покупать этот дом. Быстрее, быстрее. Успокойся. Я не могу, и вот другие кто-то губят. Успокойся. Помолись. Постой на краю чуть-чуть. Потому что если у тебя жжет что-то в сердце, у тебя чувство собственно достоинства побежало вперед. Значит, судьба на него действует, не просто так. А если судьба вывела от чувство собственного достоинства из середины, значит, это нехорошая судьба. Хорошая судьба всегда в середине оставляет. Вот, допустим, замуж решила пойти, а в сердце спокойно, ну и выходи все спокойно, нет проблем. А если, а, быстрее, быстрее, значит, тогда постой на краю, иди, напои чувства, в храм сходи, помолись. Если успокоиться, выходи, нет, значит, думай дальше. Может сейчас неблагоприятное время, кто его знает. Понимаете, то есть никогда не позволяют себе чувство собственного достоинства выходить из равновесия. Следи за сердечком, за своим. Там же все Бог вот через это подсказывает. Это же подсказки все. На работу пришел, восторга большого нет, но спокойствие. Значит твоя работа. А если, как у вас все хорошо. Не факт, все это хорошо. У тебя чувство собственного достоинства пошло вверх. Такой, смотри за собой, следи, что дальше будет. И следи за руками этого начальника. Как он тебя потом... И все. Включай слушать того, кто побеждает судьбу, кто связан с Богом. «Звучи со мной» означает вот это. Я это очень хорошо знаю, что это значит. Потому что в моей жизни Бог мне дал таких людей, которые побеждали судьбу. Один человек жил в святом месте, и... Постоянно занят служением Богу, спал всего два часа, там несколько часов в сутки. И он все делал не по режиму дня, потому что он был сильнее как бы природы. Он весь день занимался служением, вечером готовил себе поесть, чуть-чуть очень мало ел. И ночью кушал один раз в день. А потом он молился. Потом только чуть-чуть под утро спал какое-то время. А потом опять служение. И он последние годы, когда он жил, он очень сильно плакал по Господу. Просил его чтобы он забрал его И когда ему было 56 лет, мне сейчас 54, он был старше меня лет на 10, наверное, это давно был уже. Он ушел из жизни в поклоне перед алтарем. И когда я вспомнил его, вот через два часа я узнал об этом уходе, я пытался его тем тонкое тело посмотреть, куда он пошел, и оно растворилось, такое, нет тонкого тела. Блаженство такое почувствовал, блаженство такое, разлетается. Это потрясающе вообще. Вспоминая таких людей, невозможно не помнить о Боге. Это люди, побеждающие судьбу, с огромной силой Духа люди. Они уходят из жизни, у них лицо светится счастьем, с улыбкой на лице уходит из жизни. Вот такие люди являются благословением всему человечеству. Иметь дело с ними, контактировать, великое счастье. Я когда вот сидел я присутствовал вот при этих вот песнопениях духовных это было давно как бы 20 лет назад у меня дыхание замирало то есть волосы поднимались вверх и мурашки по телу шли постоянно вот такое вот чувство сильные впечатления и память очень глубокая остается и когда вспоминаешь таких людей у тебя все препятствия разрушаются в жизни все тревоги разлетаются смелость чувство вечности внутри чувство победы над судьбой сразу и знание о том что этот мир предназначен для победы а не для поражения Итак, мы с вами сегодня изучаем, как чувство собственного достоинства связано с победой, с преодолением трудностей. судьбе у человека есть три слоя. Каждый из слоев — это настройка на жизнь. Когда человек строит близкие отношения с кем-то, общается, сердечное общение, то в это время он сам того не знает, перенастраивает свою жизнь на один из этих слоев. Ну, допустим, поговорил, посплетничал ком кому ком-то, перемывал косточки кому-то. Твоя судьба перешла в нижний слой. Ну, то есть, у тебя там судьба одна, но где ты будешь жить в ней, неизвестно. Это сравнивается с тем, как человек в озере рыба плавает. Она может в тени плавать. В тени всю жизнь плавать. Может в среднем слое, а может в верхнем плавать. Верхний самый чистый, там солнце даже чувствуется, уже Бог чувствуется. Это слой благостный. В средний ⁇ это слой страсти. Там чуть-чуть какой-то просвет есть, но это только иллюзия. А нижний слой там вообще как бы, там просто темнота и вот этот ил. Когда человек общается с теми, кто в невежестве находится, они постоянно всем не дадут, как определить, что человек невежественный. Он постоянно глутит, недоволен, все плохое. Там, если в России, допустим, в России все плохое, в Германии, в Германии все плохое. Но ему везде все плохое. Он потому что так видит жизнь. Не то, что он не прав. Он прав, потому что он живет в невежественном слое. Там насилие, злоба, несправедливость, нарушение законов. Все там есть в невежественном слое. И он так почему живет? Потому что это его выбор. Хочешь жить вот этом? Пожалуйста. Нет проблем. Ну, может быть, человек не задумывается даже об этом. Скорее всего, просто... Но злая судьба опускает его туда, и он дальше с этим соглашается, начинает ныть, вопить. Он не хочет как бы выйти из этого восприятия. Если человек по делам, постоянно делами, делами занят, не хочет э, повернуть свой лик к Богу, к природе, в клуб благость, не хочет поехать, съездить в свободное время, значит, тогда суета захватит человека. Время все будет меньше, напряжение все больше. Потом дальше будет рушиться здоровье, рушится отношения. Вот вы в суете живете, вы знаете, куда вы идете. Вы думаете, что вы идете к выплате в ипотеке, да? Нет, вы идете к истощению, к разрушению здоровья и своей семьи. Вот к чему вы идете. И до выплаты этой ипотеки может быть, еще не дойдет, время еще не успеете. Потому что люди не могут жить без счастья. Вы в суете как бы... Счастье свое истратили, силы истратили, дальше вы не сможете быть вместе, потому что, чтобы быть вместе, надо силы друг другу отдавать. Люди не могут как растения жить, у них есть какая-то надежда, перспектива, и эту надежду возлагают на близких людей. Но если ты истощен, ты не можешь быть надеждой. Тогда люди расстаются. Поэтому в этом мире самое важное переключение, а переключение делает общение. Вот, допустим, я съездила там, конечно, в этот дом, такой дом, ну, походила я там по этим горам, и олени я тоже этого видела, что Олег говорит. Ну, что-то я ничего особо не почувствовала. Это твой выбор. Хочешь жить? Живи. Я даже слова не хочу на этой лекции многородной произносить. Живи, то есть это твой выбор. Ничего не почувствовал, ничего не увидела, значит значит, не, не хотела. Не стремилась к этому. Потому что человек должен чему-то стремиться. Это называется близкое общение. Некоторые люди очень сильно стремятся. В Москве Одна девушка ко мне подошла, такая села передо мной, такая смотрит на меня. В чем смысл моей жизни? Я для чего живу здесь, на этой земле? Я говорю, вы живете для Бога? Она говорит, да что это значит? Я говорю, это значит, что мы должны к ним приблизиться. Он говорит, а где он? Я говорю, в вашем сердце. Прямо вот здесь. Значит, я уже приблизилась? Нет. Нужно восприятие. Менять восприятие. Сначала человек настроится на позитив. Позитив это уже энергия Бога, энергия души. Потом дальше человек начинает любить. С любовью относиться ко всему, что достойно любви. Это еще ближе приближение к Богу. Потом Господь начинает открываться в виде святости. Святость — это высшее проявление чистоты любви. Высшее проявление. А с низшим сознанием его не увидишь. Вот есть, допустим, святые на иконах. Ну это же на иконах Олег Геннадьевич. Это там было где-то раньше, а сейчас нет такого. Во-первых, и сейчас есть и там тоже есть, это не раньше, это есть прямо сейчас. Потому что когда ты на икону смотришь, на изображение святого смотришь с верой, то ты наступаешь с ним в контакт. В контакт можно вступить через звук, через картинку, через все что угодно. Как это происходит, я вам объясню. Вот человек рисует святого какого-то, да? Он может нарисовать не точно, но Бог знает, кого рисовали. И если человек смотрит на святого, на этого, и пытается с ним контактировать, то Бог доводит его до этого святого на тонком плане, на психическом плане. Ты попадаешь в контакт с этой личностью. И разок один человек добрый меня Сергей в посаде, ой, не в этом, в Киевской Печорской лавре, завел в пещеры вот эти. И он, это было неприемное время, это было по плату, у меня неприемное время, никого не было там вокруг. Нам открыл монах, который как бы, ну, там, поряд, за порядком следит, он открыл, и открыл мне а, вот эту вот усыпальницу, вот эту, а, сверху открыл вот стеклянную, вот эту. И оставил меня наедине с мощами святого человека, с нетленными, которым там уже лет шестьсот, Я подошел со стороны стоп, дотронулся головой и начал молиться. Я сначала почувствовал сладкий аромат такой, который разносился от этого тела. Аромат... Чистоты. Это не то, что духов какой-то, как от женщины идет, а аромат чистоты я почувствовал. Вот то есть, что значит аромат чистоты? Это значит, что я, когда лбом прикоснулся к стопам этого святого, то в это время я почувствовал, как будто я прикоснулся к чистой судьбе. В сердце бывает очень чисто иногда. В моем сердце стало очень чисто в этот момент. И это похоже на, на такой сладкий аромат. Понимаете? Этот аромат не в воздухе находился, а в сердце пошел сразу. Ароматом на полность сердце. Потом я сел рядом и начал молитву читать. Никого не было. Мы наедине... Он одной веры, я другой. Мне было понятно, интересно, как он среагирует на меня. Через некоторое время я погрузился очень глубоко в молитву. Через некоторое время я увидел а, лес и опушку леса увидел, и такой луг, и солнце светит. На этом лугу я увидел, а, не на меня смотрит, а просто он стоит. Светящийся человек, но светящийся счастьем. Он не сияет, как солнце, а он от него исходит. Вот представьте, допустим, если ну, вы на кого-то смотрите, и вы становитесь счастливым. И если это усилить в тысячу раз, то у вас будет ощущение, что от него исходит какая-то сила, которая ну, заходит в сердце и делает его счастливым. Это называется святость, сияние святого человека. Он сияет Удачей, благодатью, чистотой, облегчением сердца. Он сияет, этот святой человек. Я вот увидел такую картину. Он показал мне себя. Его чувство собственного достоинства, как камень. Его можно сравнить с бриллиантом. Оно нерушимо. Оно наполнено твердой силой победы. Лицо Наполнена твердой силой победы. У него ровные, твердые черты лица. Сильная очень внешность. Но он не посмотрел на меня, потому что я не достоин был его взгляда. Он просто показал, что он есть. Очень твердая внутренняя сила. И одновременно легкая. Непреодолимая сила победы и счастья. Наполненность присутствием вечности, чистоты и любви. Означает наполненность Богом. Это видение длилось, может быть, там несколько секунд, какое-то время. Не так вот, раз-два. Оно длилось, сколько мне надо было. То есть даже те святые, которые э, на иконах, а почему он передо мной появился, потому что он тоже исцелял людей, душу и тело исцелял. И я говорю, ну ты мне помоги, я этим занимаюсь, дай мне вот эту силу, мне нужно нужно людям помогать. И он показал себя, там взял я эту силу, не взял, я не знаю, но он как бы постарался. Все в ваших руках. Никто вас ни в чем не ограничивает. В этом мире нет заслонов и оков. Все оковы, заслоны находятся в башке. Ведь я сказал, не в голове. Ну, то есть, другими словами, выбирайте сами. С кем вы будете общаться? Если вы хотите посмотреть, мертвые не потеют. Там, по кабельному телевидению. Пожалуйста. По кабельному там. Кабельному. Смотрите, это ваш выбор. Но тогда вы не сможете увидеть э, голубой росы. То, что, ну, потому что ваше сознание опустится вниз. Там вы увидите этих всех там властелинов колец там и всяких этих э, Крюгеров там, крюгеров. вот Бэтмен, увидите, кто такой, и Гудмен. <связь> <связь> вот, вы увидите все это, увидите. Но голубой росы вы не увидите. И чистоты этого мира тоже не увидите. И святости не увидите. И природы не увидите. И добрых людей не увидите. Вы погрузитесь вот в это сознание, которому нет выхода. Если вы хотите знать, откуда это все берется в телевидении сейчас, вот эти все вот монстры, там все это, это насаждение на землю низших культур. Я медитировал на эти фильмы, на все, и увидел, что есть такая, такие технократические цивилизации между землей и адом. И они, вот эти вот, как бы, эти живые существа, они способны перемещаться в космосе. Вот, они воюют между собой там постоянно. И они также залетают и сюда. Но у них здесь нет права что-то делать, менять. Понимаете, там они могут там воевать между собой. Здесь это уже другой уровень. Но они могут насаждать свое сознание если люди погружаются в это сознание они потом попадают в следующей жизни туда на эти планеты где война вот эта идет и постоянные вот эти вот технократические войны там конец света постоянный там Ну что куда погрузился своими мозгами то там и родился в следующей жизни и поэтому эти все компьютерные игры быдыщ быдыш вот это все это все оттуда из этой оперы Хочешь погрузиться на высшие планеты, там счастье, там служение Богу, там в любви все живут. Но там тоже бывают два варианта на высших планетах. Один вариант, человек вот живет правильно, но он хочет отдыха, хочет покоя. И он правильно живет, все правильно делает, но он не хочет служить Богу. Он хочет отдохнуть от этого всего. И он попадает в рай, где курорт. Курортный рай, там как бы... Там океан из такого хмельного напитка. Он пьет и такой, «Вау и там все эти сразу апсары появляются там и все прочее. Ну и там счастливая жизнь такая, работать не надо. Ну сколько накопил благочестия, столько и потратишь. А потом такой человек, он не рождается в России. Не рождается в России, потому что в России задо все рождаются. Не рождается в Америке, потому что из текторатических цивилизаций там рождаются. Он рождается в Европе из В Европе. И он рождается таким, как бы красивым, таким, добрым, нежным таким. Но работать не хочет. Почему? Потому что там он не работал же столько лет, как бы. Там же тысячелетиями жил. А тут надо работать. И он такой. Он сразу начинает думать, как же, мне, ну, как же мне почувствовать то чувство, которое я чувствовал до этого. И находит единственный способ, это наркотики. Потому что когда человек колет наркотики, то он как раз чувствует рай в это время. Вот тебе и Европа. Но некоторые люди включаются в правильную жизнь, начинают работать над собой и... Хоть ты где родился тогда, хоть в России, хоть в Америке, хоть в Европе. Человек встает, встает на правильный путь в этом случае. Понимаете? Поэтому в Европе и вся вот эта вот э, живопись, вот это вот, это называется эпоха Возрождения, да? Посмотрите, там только ангелочков рисуют. Все эти ангелочки это из Европы. Вот все картины с ангелами, с этими такими летают такие красивенькие такие голенькие это все из европы барокко вот этот стиль это все отсюда ангельский язык английский Макар Нагульнов изучал английский язык. Он, его спросили, что ты знаешь? Он говорит, я знаю, что а, Бордюр это плохой мужчина, а Бажур хороший. Он выучил английский язык. Ладно. Итак, мои дорогие друзья, мы с вами говорим о настрое, об общении. Самое главное в жизни человека – это вывод вед. Вед и вывод такой делать что есть такое понятие «близкое общение», когда ты доверительно слушаешь кого-то. И если ты доверительно слушаешь того, кто ругается об этом мире, он может, он может говорить правду, потому что, понимаете, в этом мире три уровня правды. Вот в этом заключается вся засада. Потому что, когда человек ругается, он же говорит правду в это время. Он говорит факты, реальные факты, что происходит там в Германии, в правительстве. Там, или в России в правительстве, еще кто кого там обманывает, кто чего. Это вот, реальная правда просто, понимаете? И ты погружаешься в результате этой правды туда, где эта правда живет. Она живет в неверном слое. И ты всех ненавидишь, не любишь, ходишь замучены и дальше ты там живешь в этом невежественном слое, понимаешь? Не то, что ты там просто памятью свой погрузился, ты там живешь, ты соприкасаешься с такими людьми, тебя над тобой совершают насилие, ты теперь полностью подчинен этой жизни, это твоя судьба. Но это всего лишь часть твоей, часть твоей судьбы, ты же можешь жить где-то в другом месте. Но Ты живешь именно в этом. Почему? Потому что ты доверительно общаешься с такими людьми. То есть это означает жизнь, мои дорогие друзья, не просто настроение, попытайтесь это понять. Это жизнь. Что это значит? Это значит, что у тебя будет такое отношение, у тебя будет с родственниками, над тобой будут проявлять насилие, над тобой будут издеваться, и не будет конца и края этому. Теперь второй вариант. Ты решил успеха, да, жизни. Успех означает, что ты перепутал счастье. Вот что значит успех в этом мире? Перепутал человек счастье. Он путает. Есть два вида счастья. Есть счастье любви, счастье отношений, счастье верности, счастье чистоты. Это один вид счастья. А второй вид счастья — это счастье комфорта, уюта, покоя. И если человек счастье, комфорта, уюта и покоя выбирает, то тогда он вступает в гонку за это счастье, которой этого счастья нет. Ну, то есть он вступает в гонку, которая разрушает его жизнь. То есть он теряет сон, покой. Это даже еда по дороге, понимаете, потому что некогда поесть даже. Ну то есть даже человек теряет возможность сесть спокойно покушать, понимаете, ему некогда, все, потому что он в гонку за комфортом, никакого комфорта в этой жизни не будет, он будет жить в электричках, между работой и домом, комфорта не будет, но он гонится за ним, он думает, что когда-нибудь он к этому придет, не придет никогда, потому что комфорт это результат благости, а не страсти, вот если человек... Решил, что счастье отношений выше, счастье любви выше, верности выше. Оно бесплатное, понимаете? Вот бесплатное счастье отношений с природой. Не надо платить. Это бесплатно. С солнцем отношения, с чистыми людьми, все это бесплатно. Потому что там, где платно, это уже не чисто. Но я не говорю, что некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, а что у вас не лекция не бесплатная? А, у меня было такое в, этом, в одном городе. Мне говорят... Ну, вы говорили, давайте сделаем бесплатные лекции для людей. Вы же деньги зарабатываете. Я говорю, почему так считать? Ну, давайте сделаем бесплатный Я говорю, давайте сделаем бесплатный Все, делаем бесплатно Хорошо. А, я говорю, а кто будет платить за зал? Я говорю, а сколько стоит? <laughs> как вы знаете цифру, говорит. Ну, тогда давайте сделаем платный, но стоимость зала. Я говорю, давайте, кто будет платить за рекламу? Чтобы люди узнали, стоимость узнали. Ага, так, ну давайте повысим на стоимость рекламы. Я говорю, хорошо, замечательно. А кто будет платить неустойку? Они, она говорит, они говорят, а что это такое? Неустойка это когда пришло половина зала, а не целый. И тебе придется все остальное платить. Ну давайте повысим еще на неустойку. Я говорю, давайте, посчитали... Сказали, сколько стоит. Я говорю, смотрите, у нас такая же цена. Спокоились сразу, все поняли. Они говорят, откуда прибыль тогда? Я говорю, а прибыль от того, что неустойки не было. Вот она и прибыль. Это уже Бог решает. говорят, а да куда вы добиваете прибыль? Я говорю, я отдаю на духовные цели. Мне не нужна эта прибыль. Я еду за сердцами людей, за их любовью, за счастьем. Это я то, что мне беру. Я себе беру вашу любовь. Ну и вам отдают сейчас. Не то, что я забрал и уже вез и все. Вот. вот это правильная жизнь. То есть стремитесь к счастью, стремитесь не к комфорту, а к счастью. Это разные вещи совершенно в жизни. Но самое удивительное заключается в том, что именно в этом слое благости находится успех, находится власть, находится благочестие человека, находится комфорт. Все что угодно, самая лучшая пища благостная пища, самый лучший комфорт благостный комфорт. В благостной атмосфере сердце легко дышит, хорошо становится. Допустим, к невежественному человеку домой заходишь, даже дышать нечем вообще там вонь. К страстному человеку заходишь, тоже как-то неуютно. А к благостному заходишь и не надышишься там у него дома, так хорошо. Потому что все намолено, чистая атмосфера. Ай, а, а, хорошо. <связавший> Мои дорогие друзья, если вы хотите вырваться из лап. Своей судьбы выбирайте общение. Благостное общение. Мальчики, мальчики и девочки с крыльями, с крыльями и без. Выбирайте море среди всех чудес. И вы не пожалеете, уверяю вас. <свят> Есть такая песня. Море означает, общение с морем. Не пожалеете, уверяю вас. Я вам рассказывал эту историю, нет? Нет? Кто слышал, поднимите. Кто не слышал? Я в детстве из песен получал знания. Больше неоткуда был получать. Я очень глубоко слушал песни и мудрость оттуда получил. Тогда мудрые песни, слава Богу, песни, как сейчас. Но сейчас тоже есть мудрые, я вам включаю, некоторые современные. Вот, и один раз я услышал одну песню, после которой я сразу пошел у нас, я жил в Каляти, там такое водохранилище. В результате гс образовался. Вода разлилась на 22 километра. Ну как море почти не видно берега того. Вот мы называли Жигулевское море туда. И я пошел к воде для того, чтобы проверить эту песню, которую я услышал. Мне было всего 8 лет. Был маленький, но я был изучал, как правильно жить. Тебе сколько лет? 15, видите, а я, мне было 8 тогда. Я побежал на море. Я про Бога никто не рассказывал. Я искал спасение. Очень тяжелая жизнь была. Родители ругались постоянный скандал. Никакого выхода вообще. Побежал О. на море. Сел, начал смотреть. Почувствовал через час или полтора, почувствовал спокойствие. такое Я чувствую, меня спокойно. Я вспоминаю свою жизнь спокойно, все хорошо. Я такой, я не пожалел. Пошел назад. Почувствовал этот опыт отношений с Богом. Это вообще уникальная сила просто. Ну, представляете, как можно настроиться, когда ты настраиваешься на святость какая-то от силы. Но проблема заключается в том, что мы ни на что не настраиваемся. У нас нет искреннего желания побеждать. Вот почему человек не может включиться на море, включиться на лес, включиться на добрых людей. Почему? Потому что он, он разочарован, у него нет сильного желания побеждать. Он не верит в счастье, не верит в победу в, этом, в этой жизни. Он не верит, что можно все преодолеть. И именно эта вера включает психику человека, концентрированно делает. Человек сосредотачивается сильно из-за того, что он верит, что все будет хорошо. Эта вера дает ему такую силу. Вы знаете, что человек даже в воздух взлетает просто из-за того, что он верит в то, что это возможно. Может, по воде пройти даже. Понимаете или нет? Это вера так действует. Вера — это сила, которая наполняет человека Богом. Он преодолевает силы природы тогда. Серафим Соловский ходил по воздуху, над лесом. Его видели? Учитесь концентрации. Учитесь вот, ну, отвлечься, от, но ну, привлекайтесь, учитесь привлекаться силой красоты, силой счастья. И тогда все будет побеждено. Потому что ваша привлеченность это как раз вы переходите в этот слой чистоты. А ведь над благостным слоем есть еще духовный слой. Он находится вне судьбы. Это духовный слой это между мной и Богом. Когда душа в своем восприятии выходит за пределы судьбы, ну, то есть это возможно только по милости святого человека. Это называется трансцендентная зона. Она вне наших возможностей понимать и ощущать. Это только по милости Бога происходит. То есть между судьбой и душой. вот Душа, потом судьба, а потом Бог. Сзади это, он сзади находится. Это если называется внутренняя жизнь. Ты назад смотришь. Ты не смотришь в суету этого мира, а назад смотришь. Внутрь. Ты веришь в Бога уже, не в суету. Внутренняя жизнь означает... Человек заходит вот этот слой между души судьбой, то есть он выше судьбы уже все, он смелый, он не боится смерти, все между судьбой и Богом вот этот слой называется трансцендентное восприятие мира, означает, что человек начинает чувствовать сияние Бога, это и есть счастье, энергия счастья, сияние Бога, от Бога и сияние исходит. Что за сияние? Он чем сияет Бог? Счастьем он сияет. Вот тебе и счастье.